оформление мы приехали вот на такой пирс который вообще не предназначен для таких лодок как у нас и вот сам порт в котором будут проходить все оформления но так как тут снимать нельзя я снимаю аккуратненько я думаю что всем видно вот мы уже сейчас находимся в марине хургаде мы прошли уже все таможенные и карантинные оформление. О, лодочка выходит на тест соседи наши. Но а, я хотел вам рассказать одну очень печальную историю касательно того, как правительство Египта убивает насмерть весь бизнес в этом регионе. Когда мы сюда подходили, мы читали о том, что ввели дополнительный акциз в порт Саиде. Это северный порт в Средиземном море. Когда заходит лодка в Средиземное море и нужно пройти Суэц, вы в любом случае будете вынуждены оформляться для прохождения территориальных вод Египта. Стоимость прохождения 650 долларов, исключительно регистрационный сбор. Но это еще не все. Мы думали, что это ввели только там, для прохождения с севера на юг. И так говорили люди, которые в курсе дела. Но, когда мы зашли в Хургаду, оказалось, что здесь оформление нашей лодки на чекин стоит 1200 долларов. Это самая дорогая регистрация в мире. Еще... При этом куча геморроя, занимает куча времени, вы должны пользоваться агентом. Ну, агент берет небольшие деньги, в стоимость это все входит. Но только регистрация, официальный платеж в регионе Хургада 750 долларов, плюс туда визы, плюс карантин, плюс... Ну, короче, э, что получаете вы за эти деньги? Вот такую вот бумажку, которая разрешает вам ходить по территориальным водам Египта 30 дней и вот такую бумажку это карантин ну карантин понятно за 1200 американских долларов регистрация не входит прохождение суветского канала это дополнительно до 500 долларов обойдется собственно здесь в марине из туристических лодок стоим мы одни марина наполовину пустая вот вы можете посмотреть это все стоят сзади э, лодки, которые люди живут именно в Хургаде. Туристической лодки нету ни одной. Мы единственная лодка. И, как мне сказали со слезами на глазах местные жители, которые вовлечены в этот бизнес, наверное, и последняя. Потому что за 1200 долларов ни один человек в здравом уме не придет в Египет, чтобы месяц поплавать, понырять. Это просто психиатрия. За эти деньги, ну, богам и 500. Это, я думал, это дорого, там 550. Но не 1200 ну ладно шут с ними то есть я думаю что мое нахождение в этом регионе раз мы уже пришли мы уже вам все покажем расскажем но тем не менее теперь э -э, несколько слов о марине марина удобная я вам немножечко дальше покажу ее всю инфраструктуру и расположена в самом центре города выходишь из марины попадаешь сразу в э -э сам город вот на карте можете посмотреть где проходит основная улица это Шератон стрит главная улица хургады но это туристическая улица рядом с ней находится марина и э, старый город это в другую сторону на север э, вот здесь на карте тоже видно вот эта часть это старый город рядом с э, мариной находится мечеть и рыбный рынок туда можно за две минуты прийти купить каких-то морепродуктов все они стоят по цене достаточно нормальные деньги короче дешево Теперь касательно марины э, марина стоит 24 доллара в день сюда не входит вода и электричество вода э, стоит по-моему 4 доллара за тысячу литров или 5 долларов я уже не помню электричество 20 центов за киловатт так как у нас кондиционеры я думаю в итоге мы получим нормальный счет такой но э, об этом мы сильно долго говорить не будем короче мы здесь Лодку обслужим, приведем ее в порядок для прохождения нашего в Средиземном море. По местным меркам здесь дешево, по, по европейским меркам здесь дешево, местные зарабатывают как могут. В Марине очень хороший менеджмент, управляющего зовут Шериф. Шериф очень классный менеджер и для него очень большая проблема то, что сейчас ввели вот эти новые законодательства, и марина стоит пустая они вынуждены поднимать цены для местных местные уходят из марины короче это цепная реакция и я не думаю что это хорошо скажется для туристического региона ну наверное об этом все дальше я вам уже расскажу о самой марине о самой хургаде и но ну, это будет уже завтра потому что мы уже оформились оформление заняло по времени мы пришли в 10 часов на пирс я вам пирс показывал и вышли в 5 вечера и еще один момент который я хотел забавить в египте запрещены дроны два наших и фантома были конфискованы таможенными службами за это у них тюрьма и конфискация но если ты пишешь бумажку о том что его добровольно передаешь при входе никаких проблем нету и это подтвердили несколько людей с которыми я разговаривал поэтому с дронами сюда заходить нельзя что делать с нашими старыми дронами у меня уже вопрос не стоит мне его помогли решить в египте но посчитайте 1200 долларов плюс два старых дрона плюс прохождение суэца нужно быть очень богатым человеком для того чтобы в здравом уме сюда прийти. Ну, у нас уже так получилось, то есть это уже вынуждено. Мы, конечно, очень расстроились, но смертельного в этом ничего нету. Но просто знаете, что в Египет с дронами нельзя. Друзья, сейчас я вам расскажу немножечко о Марине, в которой мы стоим. Это Марина называется Хургада Нью Марина. Вот внизу ее координаты. Это новая Марина, частная. Я не могу сказать, что это самое спокойное место э, вообще в Хургаде для стоянки лодки. Но тут особых вариантов немного. Вот посмотрите, как мы сейчас стоим и насколько лодку болтает. Внутри, конечно, это вообще ничего не чувствуется. Но э, лодки стоят, вот вы видите, присутствует такой небольшой свелл. И в принципе такая болтанка есть но для нас стоять удобно но если вы хотите вот чтобы был flat flat то ну, вы можете посмотреть как это все происходит вот это тот пирс на котором мы стоим понтоны не плавучие то есть э, это бетонный как называется ки вот вот такой пирс и здесь есть отливы приливы отливы приливы где-то в районе 70 80 иногда 90 сантиметров в зависимости от того спринтайт или нибтайт э, в данный момент итак здесь есть понтон номер два на которой мы стоим вот там видно понтон номер один и э, вот еще два понтона они идут параллельно и выходят на набережную с другой стороны это идет длинный пирс но на нем в основном катают туристов вот вы можете посмотреть на корабли которые здесь стоят это в основном дайверы, трипы сафари, которые продолжаются несколько дней. Иногда это просто дневные туры, лодки достаточно большие. Или, опять же, это кайт сафари. Вот такие странные лодки. Это лодки с прозрачным дном. То есть для туристов можно смотреть, что происходит на, на рифах. Но нас такой аттракцион сильно не интересует, поэтому мы не знаем. Большая новая мечеть, которая стоит рядом с Мариной. И очень прикольно когда муэдзин поет и созывает на молитву, есть какой-то в этом шарм очень классно а вход в марину вот вы видите там вдалеке красный маяк это показывает на то что это левый борт и зеленый находится с правой стороны на вход то есть система как европейская не американская когда она идет наоборот за мариной вот там дальше это отели береговая линия и в ту сторону также идут отели, и старый город находится по той стороне, аэропорт находится справа. Можно выехать на дайвинг, можно выехать на снорклинг, все что хотите. Все находится здесь рядом, вот там видно вдалеке, это уже следующий остров, но между нами и тем островом Идет большой риф, и можно выехать и прямо нырять. Но есть момент, на Тузике вы не можете э, нырять, потому что есть ограничения у Гарда. И вообще с этим огромное количество геморроя, и они делают, вообще просто убивают яхтенный бизнес, потому что в Марине, вы можете посмотреть, стоит несколько лодок, но это все местные. Из туристических лодок мы находимся одни. Про ценник я вам рассказывал. Я думаю, что мы первые в этом году а может не первое, но последнее однозначно. Люди в здравом уме в Египет на лодке заходить не будут ни под каким соусом. Но я больше, во всяком случае, не пойду. А если и пойду, так просто транзитом, потому что не хочу вот с этим всем больше сталкиваться. То есть вот так местное правительство убивает яхтенный бизнес. Но меня это не касается, это их дело, дело египтян, пускай развлекаются. А вот сейчас мы находимся в комнате отдыха, наверное. Короче, здесь facility of marina то есть бесплатная стирка сушка ну естественно душевые естественно туалет и есть комната отдыха и рабочий стол это просто такая паблик зона в которой если нужно посидеть поработать можно честь прикольный стол кстати все мебель здесь очень качественная и совсем нифига не дешевая я сейчас вам покажу еще ванную комнату так там вообще мрамор и гранит Здесь есть столик книжки, даже телевизор. Ну, я не знаю, для меня это не очень... Wi-Fi. Да, Wi-Fi. Wi вот написано, что Russian Books Available Upon Request. То есть, если вы хотите почитать по-русски, можете спросить в Марине. Я думаю, они это предоставят. Зона отдыха, диванчики и есть кухня. Что для Марин вообще достаточно редко встречающаяся. Холодильник. Что даже он что это масло лежит? О, водичка. Но думаю это все-таки чужая. Электроплитка. Ну здесь на самом деле ничего особенного, там раковина. Я не знаю, для чего это может быть, если что-то быстро приготовить. Далее здесь находится стиральная машинка и сушильная машинка. Но я думаю, что эту часть вы знаете, как выглядит. Что здесь рассказывать детально не нужно. Идемте в душевые ну я думаю что ты можешь зайти. короче душевые вы видите гранитная плиточка друзья я хочу представить вам ибрагима это человек который помогал нам по лодке делал все техническое обслуживание двигателей генераторов и очень много механических работ по лодке у него своя компания которая занимается именно этим видом бизнеса What are you doing with your company? Yeah, from the beginning, we have uh, marine service. Uh, we can do uh, everything for uh, for the first. We can do the job for stainless steel or uh, tech on fiberglass. We can also painting and uh, we can uh, do something with the fiber for the color when the people, they like to change the color of the ship. We can do the other. Uh, so you, you are ready to make some big jobs? Big jobs, yeah. When we take the boat to the dry dock, we can make it from the beginning. From uh, uh, If the boat is uh, white and the owner he needed uh, blue or uh, orange or something like that, we can do this is from the beginning. We have our stuff and also for the mechanic we have a good stuff, we can take all the engine from uh, any kind of the engine, Yanni. we can work with the Yanmar, with uh, uh, MIN, or Caterpillar, or Volvo, it uh, doesn't matter, Yanni. we have a good stuff for the engine, they can do everything, for the old engine and the new engine now, and also for the, for the outboard, we, we have uh, also stuff to make everything for the dinghy engines. engines, and uh, also we have uh, People they can make uh, the tepic inside the salon on the carpet on the the, the sinks for the like the mattresses, furniture and pillows. Uh, yeah. yeah, something like that. Also, we have uh, uh, people uh, they are really really professional people. They make electronics for the boat, yeah, and we have uh, mechanic special for the electronics because this is marine. It's different electronics not like uh, in the city or like in the house they need a really good person to know what exactly he do with the the things in the boat. We have this guy and he's a really good one and a professional one in this How big, how big boats can you manage? That from a beginning, like I understand that if it is a dinghy, it like a two and a half meters. yeah. But which is the biggest size you we, are manage it here? We make it uh, the bigger one. It's a 34 meter. But it's quite big boat, 34 meter. Yeah, <laughs> <laughs> this is the biggest one. It was uh, come from Europe and uh, we have a lot of job in this one. This uh, before one and a half years ago, I think. We make uh, because this boat, he had a uh, three engine inside the uh, GM and it was uh, from Italy and the building in uh, 930, uh, 19 uh, No nine, nine, 1983. Okay, but if, anyway, it anyway it's an old, old one. It's an yeah. old one and the style it's old one. But we make it in a really good way and now we stay with us here in some hotels. And also we have a work was in sunseeker boat, it was uh, 64 feet, and we have a river boat, it was uh, 74 feet. Uh -huh. This is the, the biggest sport what we do, Yanni. Yeah. But if the people, uh, for example, going from the north of uh, Red Sea and just passing Suez and go somewhere in Socotra or maybe to Asia, and they uh, need to make maintenance so they could come to Hurgada Marina and yes. here you can, yes, uh, yes, can yes, offer yes, the, some yes, services yes, for them yes. as well. They can see what they would like to do, Yanni, yeah, with us here, any. Yeah. We have all the stuff and we can do everything, Yanni, yeah, for the stainless steel fiber engine, electric any, for is it generally. possible to do it fast because people who just you know going in the red sea they don't want to stay for a long time yeah so for example they need to come to make uh, quickly maintenance of engine or generator. Yeah, uh, is it can you do it? yeah any? we can do it yeah, any faster when the people they have only short time to stay here we can work any yeah, like more the same, time the same day the same day we can keep us to, to in the place to finish the work maybe when we work uh, like six hours or eight hours then we can make it with ten hours till we finish the problem or what we need and then he can take uh, the boat and left you yeah, we can do it yeah, any faster okay good yeah so Uh, so you see, uh, вы видите, ребята, что здесь можно обслуживаться. И, кстати, по своему опыту скажу, что цены на обслуживание здесь очень вменяемые. Поэтому, если бы я шел через Красное море куда-то в Азию, возможно, я бы здесь остановился просто, чтобы сделать техническое обслуживание. Поэтому, Ибрагим, спасибо за вашу сообщество и спасибо за помогать мне second country or first country you welcome anytime выходим с лодки прямо на пирс и вот вы можете посмотреть на расстоянии там 30 метров уже идет набережная и все ресторанчики но это правда туристические рестораны но у нас устраивает потому что после того как э, мы провели достаточно большое количество времени в море очень хочется видеть людей очень хочется видеть цивилизацию и вот такого туристического прикола нам все-таки немножко не хватает поэтому мы вышли 30 метров вуаля диночка мы в ресторане почти почти, почти. последний рывок до махита. и здесь по алкашке есть happy hour берешь один коктейль, а получаешь Опаски два. Нигде кроме как здесь нету, есть еще отдаленный магазин, в котором мифическим и так там и не. Покупаем. Ну да, в городе это все-таки мусульманская страна, поэтому в городе во всех ресторанах алкоголь не продается, это только в туристическом месте, в марине, ну и в ресторанах, в отелях это, конечно же, все есть, но мы-то мы себе коктейль всегда найдем. Два по цене одного. Два по цене одного. А про цены мы расскажем, когда придем, покажем меню и расскажем, сколько что стоит. И вот мы сейчас идем по набережке, которая идет вдоль ресторанов. Сейчас еще рано. Сколько сейчас? 6 часов, да? Еще да. светло подожди какой раньше 6 часов уже и вот здесь вы можете посмотреть на вот эти ресторанчики они все хорошего уровня но еда естественно по разному то есть иногда нормальная иногда такая, ну, себе. такая себе да меню ну софт-дринки короче курс 17 местных фунтов за 1 доллар то есть вот вы видите что софт-дринки все там 10 15 до доллара вот махита, например это нон алкоголик там Почти там полтора. И стела да. А вот сюда переезжаем. Нормальный махита 60. Но учтите, 60 это happy hour. Мы берем один и получаем еще один. То есть получается по 30. А 34 так, это правда. 2 доллара. Поэтому у нас получается махита. Причем махита отличный. Стоимостью полтора доллара. Теперь дальше открываем меню с едой. Супы полтора доллара. Э, вот есть какие-то чикен-крем-суп, там чуть-чуть 2,5. Э, салаты по 4 доллара. Идем дальше. Пицца э, 2,5 3 доллара, некоторые 4 доллара. Э, что еще тут из такого прикольного? Ну, main course, э, то есть это основные блюда. Э, ну, все там от 5, от 5 до 10 долларов. Ну и сейфуд, соответственно, тоже от 5 до 15 долларов. Это э, цены, которые находятся в самых дорогих ресторанах, потому что это туристическая часть, и сюда приезжает большое количество туристов, которые катаются, давят, снортлят. А вот, собственно, и стейк, который нам принесли. Это тибон -bon и блюд-чиз соус. Будем жрать их. Кто-то мне рассказывал о том, что не хватает ночных съемок вот пожалуйста у нас есть ночные съемки вот так выглядит хургада марина среди ночи а там вдалеке прямо по курсу большой пиратский корабль который называется pirates ту вот, друзья мы вам рассказали о хургаде рассказали о том какая сейчас ситуация финансово-экономическая рассказали о возможностях хургада марины и мы починили лодку, но это мы уже не показывали, потому что здесь было все просто. Люди пришли, люди сделали, мы заплатили денег, люди ушли. То есть здесь ничего интересного э, нет. И мы готовы к прохождению Суэцкого канала. Поэтому э, дальше, в следующей серии, мы уже будем показывать подготовку, бумажные работы, папперворк, это, как это сказать, э, бюрократию. И дальше уже непосредственно сам канал и выход в Средиземное море. До встречи! И я поблагодарить хотел бы всех, кто остается с нами на канале, за то, что смотрите нас. А людям, которые только, только первый раз посмотрели нашу серию, подписывайтесь, оставайтесь с нами. И мы вам будем рассказывать дальше много о Средиземке. До встречи!